Всем привет, дорогие друзья, подписчики, но и зрители. Удивительно, на нас обманывают не только ТВ, но и власти. Помимо того, что происходит по всему миру, я вам предлагаю посмотреть нарезку необычных видеосюжетов, которые очевидцы засняли. И увы, никто вам не поверит о том, что реально происходит. Нас окружают множество странных явлений, объекты НЛО. Они заполняют нашу... Кто-то думает, что это розыгрыш, кто-то думает, что это все-таки 3D. Но на самом деле, представьте, нарисовать видео или мультик, это сколько нужно денег, да и времени. Но суть в том, что каждый из нас не понимает суть в этой системе. А именно страшные явления, которые происходят на нашей планете, они не просто так. Если планета начинает наша потихоньку умирать, а именно просить о помощи, то появляются неопознанные летающие объекты-предвестники бури. Вы уже ощутили, кто-то живет в Турции, кто-то живет в Китае, а кто-то в Европе. И они это ощущают каждый день. Но и в России они чувствуют необычную угрозу. Помимо того, что каждый из нас думает, что это все таки фейк, по всему миру и даже в горах было замечено необычное движение объектов НЛО огромного типа. Эта необычная угроза, которая была зафиксирована людьми, также начала пугать множество политиков. Объекты НЛО они скапливают свою мощь не на захват планеты Земля, а Спасение. Мы это уже видели. Но представьте теперь самое интересное. Помимо того, что землетрясения, наводнения, цунами или еще какие-то явления резко прекратились. А именно, просто-напросто закончились. Заметили вы сами, да? Но, увы, это еще не все. Помимо того, что каждый из нас понимает, что происходит, происходит страшное явление. Мы как будто находимся в какой-то матрице, а именно в игре. Заметьте, я не просто так говорю, а просто вам показываю эти видеосюжеты, которые засняли очевидцы. Но теперь самое интересное. Когда мы думаем, что объекты НЛО не существуют, а это неправда, они существуют, тогда происходит необычная жизненная ошибка людей. Они для того и созданы, чтобы осуществлять их планы, а именно удержание Земли. Если сравнивать другие моменты, которые происходят на Земле, то вы такого, наверное, не видели, как объект НЛО крутит по часовой стрелке два пассажирских самолета. И это также реально или все-таки фейк? Кстати, напишите под комментарием, как вы думаете. Но тут другое совсем. В Киеве было замечено, опять же, необычная яма, которую оттуда вылетали какие-то странные объекты. Кто-то стал даже говорить, что это все-таки дроны. Но на самом деле не дроны это были, а какие-то необычные НЛО. Фиксируются и даже в Китае, в России, в США, в Индии. Их стало очень много. Но по виду того, что на самом деле происходит, мы объяснить не сможем. Да и кому это объяснять, если нашу планету окружают объекты НЛО? Мы видели много странных объектов, особенно которые находятся в горах. Но Google Maps это такая платформа, которой вы можете увидеть свою улицу или хотя бы город. Кстати, множество других явлений Google Maps блокируют необычными замазками. В горах Бразилии было замечено необычное явление. Объект НЛО, который упал недалеко, был замазан Google Maps. В Индии то же самое, в России и в Китае их замазывают. Тут другой вопрос. Может мы что-то не знаем, может власти сотрудничают с пришельцами, а мы думаем, что это все-таки какой-то розыгрыш. Но на самом деле это все реально. Это субъективное мое мнение о том, что происходит. Кстати, если вы не верите мне, то вы можете посмотреть в Google. Там все про это написано. И если вы хотите узнать правду про НЛО, также... Смотрите Google, потому что там много чего интересного от вас могут скрывать.